Выполняй свою парфюмерную коллекцию. Дорогие новички проекта Фаберлик Онлайн, для вас действует шикарная акция. Всем, кто сделает свой первый заказ в этом каталоге, дарим два аромата бестселлера на выбор. Хотите еще больше? Пригласите в Фаберлик троих своих знакомых, которые выполнят ту же акцию, и заберите не два, а четыре аромата. Что за условия акции? Все очень просто. Первое. Вы должны быть зарегистрированным на проекте Faberlic Онлайн. Дата вашей регистрации не важна. Главное, чтобы у вас не было оплачено ни одного заказа, если это только непробный заказ в прошлом каталоге. Второе. До 10 февраля оплатите заказы на сумму от 1499 рублей, если вы из России, 449 гривен для жителей Украины, 1575 сом, если вы из Киргизии, 7499 тенге для Казахстана. 449 лей для Молдовы или 45 рублей для Беларуси. Кстати, после оплаты заказа 15% от его суммы моментально вернется на ваш счет. И третье условие. С 11 по 24 февраля в свой заказ по новому каталогу на минимальную сумму своей страны добавьте подарок 2 аромата бестселлера». Получите за новый заказ кэшбэк уже 20%. Но и это еще не все. Не забывайте, что если вы зарегистрируете под себя троих подруг, каждая из которых также выполнит условия, чтобы получить подарки, то вы заберете не два, а сразу четыре аромата на выбор. Пусть в вашем арсенале будет много интересных ароматов, ведь каждый хорош в определенный момент и под конкретный случай, место, время и настроение. Выбирай ароматы для себя и для него. А выбрать есть из чего. В списке женских ароматов предложенных к выбору Каори, Проминат, Рината, Офиерик Сенсуэли и Фаберлик Байлена Ахмадулина. В списке мужских ароматов Вулкано, Ланцелот и Астерин. Делайте заказы, получайте ароматы бесплатно. Международный интернет-проект Фаберлик Онлайн желает вам приятных и выгодных покупок.